Где-то далеко, в сибирской глуши, на юге Красноярского края, рядом с озером Тиберкуль, уже более 30 лет существует загадочный город Солнца. За 30 лет своего существования это уникальное экопоселение увеличилось, развилось и обросло невероятным количеством легенд и мифов. Многие знают, что основал это поселение Виссарион, но правдивой информации об этом месте, об образе жизни этих людей вы не найдете ни в одном официальном СМИ. А то, что найдете, не будет соответствовать истинному положению вещей. Ведь для успеха любого информационного вброса всегда необходим хайп, скандалы, интриги, расследования. Если их не хватает для шокового контента то подключается обычно специальная команда мифотворцев, которые обучены из любой простой вещи сделать пугающую сказку, вселяющую в зрителя ужас и удерживающую его у экрана. Когда в сентябре 2020 года внезапно прошла информация о том, что лидеры общины арестованы, я решил лично разобраться в этой проблеме и нанести визит в город Солнца. 22 сентября 2020 года на город солнца случилась внезапная облава прилетел спецназ на вертолетах прилетел при полном боекомплекте и с очень серьезными намерениями причем если бы действительно происходила какая-то катастрофа логичнее было бы прислать вертолет с красноярска но они прилетели с новосибирской области а это намного дальше. Проводились обыски, искали запрещенные вещества, нашли бутылку домашнего вина. Искали боеприпасы, нашли 12 охотничьих патронов. Искали черную кассу секты с миллионами долларов, нашли только тысячу рублей у самого Виссариона. Средства массовой информации, как по заказу, стали выпускать сюжеты, в которых найденное и конфискованное преувеличивалось в тысячи раз, а один маленький мальчик, Спросил одного из спецназовцев. «Дядя, а вы русский?» «Да», — ответил спецназовец. «А почему тогда вы хотите воевать с русскими?» Спросил мальчик. Спецназовец не нашел, что ответить. Эта спецоперация до сих пор вызывает множество вопросов. Спустя год обвинение арестованным так и не предъявлено, доказательств так и не найдено. Арестованные не выпущены на свободу, но как по команде, ведущими СМИ, создается негативный образ экопоселения с религиозным уклоном. В общем, показали вот так, а на самом деле выглядело вот так. Ехать от Красноярска до общины Виссариона мне пришлось целый день, всего 650 километров пути. В дороге я задавался вопросами, кому могли помешать люди, поселившиеся вдали от цивилизации? Почему упорно распускаются слухи о том, что люди вообще не голодают, что им запрещено есть мясо, пить и курить, а для того, чтобы вступить в общину, необходим серьезный денежный взнос. При этом на фотографиях в интернете виссарионовцы вовсе не похожи на голодающих оборванцев. Наоборот, известно, что они освоили деревянное зодчество, различные ремесла и стали на этом хорошо зарабатывать. Каким образом в тоталитарной секте, из которой якобы нельзя выйти, могло случиться так, что сын духовного лидера спокойно покинул обители Рассвета, чтобы жить ближе к миру и реализоваться в кузнечном деле? Почему община жила себе спокойно 30 лет и только сейчас прокуратура посчитала, что церковь Последнего Завета каким-то образом угрожает интересам государства? Многие мои подписчики реально за меня переживали, как это я, атеист, решился погрузиться в самое сердце религиозного сообщества. Не возьмут ли меня сектанты в оборот? Не отберут ли они у меня все мое имущество?» Немного забегая вперед, я вам сообщу, что целью моей поездки было не изучение именно религии и культов. Я хотел убедиться, что люди в деревнях Виссариона живут счастливой и наполненной жизнью, а все вокруг им завидуют и сочиняют всякие небылицы. Мы преодолели 600 километров пути и наконец оказались в деревне Петропавловка. Это главная деревня общины Висариона. Нас разместили вот в таком симпатичном гостевом домике в китайском стиле. Хозяин Евгений радушно принял, угостил печеньками и налил кофеечку. Внутри нас ждали все 33 удобства: электроэнергия, горячая холодная вода, душевая кабина, спальные места, печь, на которой можно в принципе зимой приготовить еду, но мы не зимой. И вот такое вот интересное оформление в китайском стиле. Роман Тороп, старший сын Виссариона, любезно согласился устроить мне экскурсии по всем местам, которые меня заинтересуют Вот это вот здание, ну так называемый ангар, здесь у нас различные культурные мероприятия проходят, а, люди собираются, бывают какие-то Собрания проводят, с детьми занимаются творчеством, кружки различные ведут. Здесь при этом на здании с другой стороны есть ряд мастерских. Ну, мы с вами их еще посетим чуть-чуть попозже. Здесь у нас салон сувениров. Добро пожаловать. Здесь выставляют наши мастера свои изделия. хотите посмотрите. Вот эта продукция, она вся произведена здесь, нашими мастерами. Ага. Это, вот если пойти с верхней полочки, это паровая вытяжка растений, гидролаты так называемый. зубной порошок абсолютно натуральный, который можно даже скушать. Вот это бальзамы на основе пихтового бальзама с добавлением разных экстрактов трав для решающих всякие нюансы со здоровьем, улучшающих да. наше самочувствие. Масла всевозможные, всевозможные мази, бальзамы, спреи, капли... На основе трав, на основе пчелопродукции. Вот эта вот полочка, это тоже это одна у нас травница есть, и вот это ее продукция. Здесь у нас представлены изделия наших мастеров, в данном случае репродукции. У нас здесь есть художники. Вот это вот картины, репродукции с картиной сырьевой. Он работает и маслом, и пастелью, и тут можно познакомиться немножко с его творчеством. Вопреки расхожему убеждению, Виссарион по профессии не гаишник и не полицейский. В его жизни был период, когда он окончил школу милиции с другом и непродолжительное время поработал в госструктурах, но довольно быстро оттуда уволился. Настоящее призвание Сергея Торопа – это философия и живопись, а тонкая душевная организация профессионального художника вряд ли совместима с реалиями работы в полиции. Ну, что за куклы-воды такие? Феечки. Феечки. Такие феечки совершенно удивительные, изысканные, все такие деталечки там нежные. Вот это вот тоже интересные изделия. Они сделаны из кедра, из черемухи, из яблони. Они сварены уже в масле, поэтому они готовы. Блин, Смотрите, какая фактура потрясающая, интересная. Милые подушечки, а, уютные, давай. мешочки для трав, гончарка. А это что? Это гребень для волос. Это уже наши юные скажем так, это уже наши дети, подростки делают такие изделия. Mm -hmm. Дети мастеров. Венчарка. Это все сделано здесь, да? Да. да. Кофейный набор. Береста. Стельки из бересты. Первый раз. Такое Такое вижу, это очень... новая продукция у нас тоже появилась недавно. Но береста обладает множеством полезных свойств, и антигрибковым и антибактериальным. Энергетически она очень классная. Вот такой вот кузовок появился у нас вчера. Интересный, необычный спиресты. Здесь есть дягелевый мед. Представляете? Не разрешили его попробовать. Дягелево травка такая. Прям такой очень густой дягилевый мед. Вкусный, как он поймет. с юмором относятся к тому, что их называют сектантами. От души смеются над байками, которые сочиняют про общину и говорят напоследок «приезжайте, посмотрите сами». Гости, когда посмотрят, потом говорят да. ходят слухи, что в общине не доедают, мы тоже» не доели. я например большой любитель шашлыков жареного мяса свинины и всего такого вредного за три дня пребывания в общине виссариона как-то не ощутил дискомфорта несмотря на то что меня кормили там исключительно вегетарианской едой на то чтобы рассмотреть все достопримечательности во всех деревнях общины виссариона наверное уйдет минимум пара недель я же гостил у веселых сектантов всего три дня Сначала в деревне Петропавловка, а чуть позже в самом городе Солнца. Петропавловка не похожа на обычную российскую деревню. Везде чисто и прибрано. Если положить асфальт на грунтовые дороги, получится типичная альпийская деревня, ничем не отличающаяся от деревень Швейцарии. Обитатели Петропавловки любят красоту и уют, любят искусство и ландшафтный дизайн. Возможно, это единственная деревня в России, в которой имеется свой местный симфонический оркестр. В Петропавловке вы не встретите типичных деревенских алкашей. Алкоголь не запрещен, но местные жители массово предпочитают его не употреблять на улице вы никогда не услышите ни русского мата, ни прочих ругательств отличительная черта Петропавловки это большие и очень ухоженные огороды, различные по дизайну дома, гончарные столярные мастерские государственная школа и множество кружков для детей кстати, детей здесь очень любят, по всем виссарионовским деревням рождаемость в три раза выше чем в среднем по России а уровень развития детей в этих деревнях превышает Средний уровень развития по региону. В Петропавловке нет стойкого запаха навоза, который присущ всем российским деревням. Это потому, что жители Петропавловки в большинстве своем не употребляют мясо. Для тех, кто не мыслит свою жизнь без мяса, оно свободно продается в магазинах. А вот скотину петропавловцы не держат. Гуляющих и гадящих везде коров я не наблюдал. Некоторые держат коз. Например, сыровар Лариса, известная далеко за пределами Курагинского района. Она делает потрясающие сыры из козьего молока, и к ней мы направились на дегустацию. В этом году твердых сыров у нас обычно в августе уже все заложено, все полки. В этом году все, все молоко на мягкие сыры уходит. Мы сейчас попробовали старый сыр, сейчас mm. молодой. Это Молодой будет. Меньше года, то есть. <смех> Значительно меньше. Лариса, вот у вас божественные абсолютно сыры, но я знаю, что вы до того, как приехать в общину, вы жили в городе. Как вы на это решились и какие были страхи? <смех> Ой. Это отдельная история про страхи. Это... Страхи были, на самом деле, они были реальные. Мне сейчас вот смешно, а тогда прям я это вот чувствовала, как что такое непреодолимое. Страх... Что там 40 градусов мороза, что там будут комары-мошки, что там еще картошку копать? Боже, как это копать? Картошку я буду. На седьмом этаже живя, все в шоколаде, как говорится, все, когда у тебя все выстроено. И вот это вот шагать в деревню даже вот я говорю, печку топить для меня было Как это печку топить? Это вообще я не представляю. А когда приехала сюда, все-таки шаг я этот сделала. Смело так прямо, думаю, что будет, то будет, перекрестясь. Думаю, Господи, что будет, поехала. А когда приехала, все, кажется, все страхи в голове на самом деле. Оказывается, здесь совершенно по-другому, совершенно никаких, ничего это не страшно, это даже приятно, и печку топить приятно, и комары очень быстро проходят, и морозы здесь вообще не ощущается. А воздух, а небо, а просто само, вот, сама природа, я после нашего города, то в Каменогорске, я надышаться не могла год. Я до сих пор. Я в лес захожу, у меня просто вот это ощущение, боже мой, я дышу свежим воздухом, чистым, я небо вижу, я звезды вижу, я просто здесь. Как большой бонус в Петропавловке и в других деревнях имеется чистейшая колодезная вода. Без хлорки, как у вас из-под крана. И намного вкуснее той воды, которая продается в бутылках. Из-за нее совершенно ничего не. Не нужно платить. Печное отопление не сравнится же с паровым, да? Заметили разницу. Домой заходишь, печечка потрескивает, тепленько, то есть все. Мы даже специально видишь, у нас печка как бы одна печка. Мы не делали ни водяное, ни чтобы какие-то. Вот печку. Дрова заложил, в лес ходил, дрова взял, печку затопил. Все, ты полностью как говорится, никаких у тебя проблем нет. В молодости я институт закончила по этой специальности, по молоку, технолог молока, молочных продуктов. Диплом у меня был, научный диплом по сыру, я как сейчас помню. И потом пошли в 90-е, свое предприятие, у меня хлеб, хлебный бизнес, снова туда. Вот. И вот здесь, наконец, опять моя как бы, мечта сбывается, что я прихожу к тому, с чего я, собственно говоря, начинала свой трудовой путь. И мне так это нравится, я сейчас с таким удовольствием все. Мой подписчик Алексей, с которым мы ездили в эту поездку Был в восторге от козьих сыров Лариса сыровар по призванию Но до переезда в общину вынуждена была заниматься нелюбимой деятельностью Как и многие из нас с вами Проживая в тесных городах мы теряем тягу к любимому делу, теряем жизненные ориентиры, становимся раздражительными и начинаем искать смысл жизни, от которого сами же и отказались. Причем отказались непонятно ради чего. Чтобы чуть больше была квартира, чтобы чуть круче была машина чтобы чуть больше было денег, и в результате этого отказа мы совсем забыли, что такое настоящее счастье. Большего счастья в жизни, чем любимое дело, наверное, не приносит ничто. Мы погрязли в поисках счастливых отношений, забыв о том, что на самом деле является природой нашего счастья. Многих пугает жизнь в общине, сразу возникают ассоциации, что придется что-то обобществлять, выполнять какие-то общественные работы. Но виссарионовские деревни уникальны тем, что здесь практически нет общинной собственности. Вся земля частная, дома и участки принадлежат их владельцам, автомобили, техника и инструменты тоже в частной собственности. От общинного хозяйствования тут, пожалуй, только самое необходимое. Это помощь друг другу по мере возможности и участие в общих проектах. Это у нас Олег, как я понимаю, да, архитектор самого главного храма. Все время в труде. Ну да, вот сейчас в школу делаем, 39-й школа у них такой есть организован Ньютон-парк. Горьев uh -huh. Константин Викторович создал проект, и вот мы сейчас в нем принимаем участие, помогаем его реализовать. Это будет композиция uh -huh. «Маленький uh -huh. принц». Маленький принц – вот эта планета, на которой он вот есть Вот есть тут роза у Ромы, которая сотворил Рома. Вот она uh -huh. будет участвовать в этой композиции. И дома еще делается сам маленький принц и лисенок. Лис. Вот такая композиция у нас к концу августа должна быть готова, чтобы установить его перед школой. Вот 26 лет назад, что являлось мотивацией оставить мир и переехать сюда? Формирование здесь, нового общества, которое начал строиться. Учитель, который позвал сюда, вот я приехал. По жизни мне приходится быть как бы так, завершителем каких-то проектов. Этот храм, поскольку этот храм это была идея учителя, и он создал концепцию и просто передал мне этот эскизный, скажем, такой проект. И вот я с ним уже его дорабатывал полностью, приводил вот в то соответствие, в котором он сейчас находится. Когда жил на горе 4 года первые, то же самое все строения, которые там формировались, он принимал в них участие. Серьезное архитектурное сооружение, оно требует колоссальных средств, потому что ну, реально это очень такой серьезный проект. Ну, вот вы увидите, вы просто его увидите, зайдете, я думаю внутри. Ну, его, то есть, если бы финансировано, то могли бы быть какие-нибудь еще архитектурные проекты. Да, конечно. Ну, да. Все, мы же все это все делается за, за счет наших средств. А здесь в основном кто, ну, в основном сейчас пенсионеры, бабушки, мужчины тоже, которые уже приближаем возраст. Здесь есть у нас, скажем так, производство вот, так активно формируется, домостроение, скажем Сказано, из круглого леса, если вы тоже на этих площадках были, у нас есть здесь несколько площадок с очень хорошим, сейчас уже наработанным опытом и проектирование и реализацией этих объектов, уже по всей стране, и за рубеж они идут. Ну, понятно, но ну, пока, пока у ребят все равно тоже нет такой возможности активно входить в какие-то такие э, социальные проекты. То есть они пока сейчас свое производство развивают и вкладываются в него, но тем не менее их участие тоже есть. Они по мере возможности откликаются и идут на встречу, тоже выделяют и и какие-то еще ресурсы и даже какие-то небольшие объекты делают. Вот детская площадка здесь у нас сейчас стоит в центре Петропавловки. Вот если произведения. Вот там беседочка сделана. Вот тоже ребята с площадкой обратились, они, скажем так, выразили готовность и сделали входную группу. Сейчас вот они до конца еще не доделали, тоже делают. Поэтому Живем и общаемся друг с другом, понимаем, что это наше пространство, наша жизнь, поэтому максимально каждый старается сюда вложить какую-то свою лепту. Вот так посмотришь на виссарионовцев со стороны, вроде кругом счастливые люди. Занимаются любимым делом, живут на природе, дышат свежим воздухом. Откуда же берутся недовольные? Я полагаю, дело в том, что многие первые переселенцы не до конца себе представляли реалии жизни в деревне. Все-таки это не город. Здесь приходится много физически трудиться, даже если ты музыкант или художник. В 90-х годах... После развала Советского Союза многие не вписались в волчий капиталистический мир и община Виссариона некоторым казалась спасительной соломинкой, выходом из системы, возможностью жить без кредитов, без испорченной экологии, без начальников и без стрессов. Разумеется, были люди, которые, не подумав основательно, Продали квартиры, купили участки в деревнях виссарионов, в надежде на то, что вокруг все будут исключительно по доброте душевной обеспечивать их продуктами, дровами и стройматериалами. Реальность для этих людей оказалась несколько суровее. В общине большая часть благ достается именно в результате собственного труда. И трудиться приходится много. Когда-то на месте города Солнца была глухая непролазная тайга. Первые поселенцы не только выкупили у государства землю и лес, но и собственноручно превратили дикую тайгу в цветущий сад. Если не учитывать религиозную составляющую общины Висариона, то мы увидим, что город Солнца, это сообщество трудолюбивых созидателей, которые не боятся работы, любят здоровый образ жизни, питаются собственноручно выращенными натуральными продуктами и воспитывают много детей. Здесь не место халявщикам и бездельникам, не место пьяницам и агрессорам. Зато всегда находится занятие для творческих личностей. И особенно проявить себя можно именно в обители рассвета. Так официально называется город солнца, куда мы сейчас с вами и направимся. Представьте, что вы решили создать свое сообщество по интересам. Вы любите природу, чистоту красоту любите искусство и философию представьте что у вас появляются такие же позитивные и деятельные единомышленники и в один прекрасный момент вы все вместе принимаете решение жить рядом друг с другом и вершить полезные дела вы не хотите рядом с собой видеть пьяниц воров и деградантов вы хотите создать лучший мир Лучший мир для себя и для своих друзей. Самым логичным решением в этом случае будет приобрести несколько десятков гектаров земли и построить свое автономное поселение с ручьем и лужайками. Как только вы это сделаете, вас обзовут сектантами. И правильно обзовут, потому что секта в переводе на русский язык означает часть, часть чего-то. Вы – часть человечества, но уже не часть нездорового общества. Вы становитесь особенными, и по этой причине у вас появляются завистники и недоброжелатели, которые хотели бы ваш мир разрушить и вернуть вас обратно, весело валяться в грязи. Чем сложнее до вас добраться, тем меньше вероятности, что у кого-то хватит терпения, чтобы вам навредить. Есть смысл и в учреждении неких обрядов и культов, просто хотя бы для того, чтобы нежелательные чужаки не захотели рядом с вами селиться. Любой праздник и массовое собрание все равно со стороны похоже на религиозный культ, так чего стесняться. А вот если обряды и культы учреждены, желательно зарегистрировать религиозную организацию, чтобы дать государству понять, что вы не собираетесь объявлять всему миру религиозную войну. Вы хотите тихо и спокойно жить сами для себя. Религия в дословном переводе с латыни будет означать воссоединение, и религией с натяжкой можно объявить даже любое политическое направление. Но, чтобы люди в государстве имели некий общий вектор, чтобы не пускались кто в лес, кто по дрова, есть общепринятая религия, например, православие. Верхушка православия будет тоже стремиться вашу общину разрушить и предать анафеме по простым экономическим причинам. Вы не для православной церкви строите храмы, а для себя и для своих друзей. И если собираете в своих храмах пожертвования на яхту, то в случае православия на яхте будет кататься только патриарх Кирилл, а в случае Виссариона вся община. Изначально идея поселения состояла в максимальной автономности, чтобы не зависеть от кризисов и прочих экономических потрясений, чтобы не зависеть ни от курса валют, ни от уровня цен. В этом случае отказ от потребления мяса будет выглядеть разумным. Ведь если вас окружает тайга, нет покосов и полей для выпаса животных, то как вообще держать скотину, как за ней ухаживать? Отказ от подключения к единой энергосети будет тоже выглядеть разумным. Тянуть линию дорого и за электричество придется платить. Долгое время виссарионовцы старались лишний раз не светиться, да и дело у них было навалом. Нужно было очистить площадь от деревьев, построить дома, облагородить территорию. Но слухи о том, что община имеет место быть и люди живут в ней хорошо и счастливо, расползлись достаточно быстро. И начали они расползаться с самого момента основания города солнца. В связи с событиями, произошедшими 22 сентября 2020 года, община стала более открытой. Сейчас сюда возят туристические группы, чтобы каждый желающий смог своими глазами увидеть, как на самом деле обстоят дела в общине, как люди живут в деревнях и в самом городе Солнца. Это ручная шикарно равняет да электричество не надо тихо ни бензина ни выхлопов ничего здесь везде было болото вот по колено воды здесь вот можно идти везде кочки и по колено воды здесь дороги не было мы тоже первое время ходили в этих больших резиновых сапогах чтобы пройти все это отсыпано озеро вырота это искусственное озеро здесь точно так же было болото вот этот вот домик строили подростки, рубленый. Ага. Можно будет к нему потом подойти, посмотреть. Сами, Это у нас, ага. Да, у нас такая есть детская программа, она уже идет четвертый год, где мы летом, называется еще пятая четверть, где мальчиков-подростков мы обучаем строительству. Это был вот один из первых проектов, где они сами пожелали такой домик построить, обучиться рубке в первую очередь. Вот. И они с бензопилами все делали сами, сами делали проект, то есть взрослые старались участвовать по минимуму, то есть просто их как, как наставники. Ну доски так. пилим сами на пилораме, то есть весь материал практически наш, доски, брус, все... И на Интересный сказочный домик до конца так и, в общем-то, не придумано его применение. То есть можно было бы даже здесь какую-то кафешку сделать, и, может быть тоже. Но пока вот он просто, как, просто как беседка. Он есть и все, да, да, ну да. можно сказать даже это как беседка, потому что он не утепленный, а открытый. Есть такая тоже интересная программа, э -э организовал немец Хорст. Даже не знаю, как вот она европейская какая-то, там одна из тем, это обмен молодежью, когда немцы приезжают сюда, и не только немцы, кстати, из европейских других стран тоже, там люди из Чехии приезжали, из других европейских стран, а наши ребята ездили туда, в Германию. Ну, для общения, для расширения кругозора, много всяких интересных моментов. И вот, в частности, у них один из проектов, а это они уличное кафе такое организуют, ездят по деревням общины, разворачивают тент там и что-то готовят, угощают, даже бесплатно, по-моему, это делается, и вот общаются с нашей молодежью. Особенности города Солнца. Название «Город солнца» придумали на самом деле журналисты, а город официально называется «Обитель рассвета». Передвижение по территории города осуществляется только пешком или на велосипедах. Все автомобили паркуются на въезде на специальной стоянке. Город имеет круглую форму, в самом центре установлена скульптура-символ города. От центра расходятся 5 улиц, далее кольцевая пешеходная дорога и от кольцевой дороги идут еще 14 улиц, на которых стоят дома. Числа 5 и 14 представляют из себя некие сакральные значения, в подробности которых я не вдавался. Названия улиц тоже уникальные. Улица Млечного Пути, улица Солнечных Ветров, улица Алмазных Роз, Хрустальных Врат, Мерцающих Тайн, Детских грез и Озорных Дождей. Там, где улицы заканчиваются, есть еще одна кольцевая дорога, предназначенная для проезда техники, в случае, если нужно завести стройматериалы или какие-нибудь другие грузы. Отдельные части города Солнца, такие как небесная обитель и храмовая вершина, расположены ступенчато, на горе Сухая, к ним ведет пешеходная тропа. Для доставки стройматериалов на вершину была построена канатная дорога длиной в несколько сотен метров и грузоподъемностью около 50 килограмм. В городе Солнца нет заборов. Ну почти нет. Небольшой заборчик сделан вокруг детского садика, еще огорожено место для выпаса двух коров. Границы участков принято обозначать постреженным кустарником или лесными насаждениями. Мясо в пищу не употребляют, две имеющиеся коровы обеспечивают всех желающих молоком. Включаем дейлийный аппарат, процесс пошел только с позитивом, по -другому Курить на территории города Солнца нельзя даже туристам, ибо весь город считается священным. Если приспичило покурить, турист может выйти за границу города и покурить там. В целях обеспечения пожарной безопасности в городе имеется даже своя пожарная машина. Кругом уют, цветы и благоухание. Жители обители Рассвета уделяют большое внимание ландшафтному дизайну и организации пространства. Климат, как и везде в Сибири, резко континентальный, с очень холодной и долгой зимой и жарким летом. Сибирь это зона рискованного земледелия, поэтому некоторые культуры выращиваются в теплицах. Например, огурцы, помидоры и даже виноград. Теплица с виноградом принадлежит известному ландшафтному дизайнеру Денису Сафронову, который построил много объектов и в Красноярске, и в Абакане. В городе Солнце у Дениса свой дом, и часть ландшафтного дизайна обители Рассвета это дело его рук. Денис, расскажите, чем вы занимаетесь? Предприниматель, садовод, любитель. Занимаюсь выращиванием растений и оформлением внешней среды. Как к вам пришла идея переехать именно сюда и с чем был обусловлен этот выбор? Но здесь формируется новое общество и люди с принципами, где деньги не являются главной целью жизни, а только средством для достижения более высоких целей. И те принципы, на которые формируется это общество, они мне кажутся правильными, близкими, и я очень хотел быть соучастным к тому, что здесь происходит. На окраине города Солнца перед тропой в небесную обитель находится то место, где обычно Виссарион ведет свои проповеди. Сейчас это место, к сожалению, пустует. Пустует оно не только потому, что сам Виссарион арестован, но еще и потому, что действуют ограничения на массовые собрания в связи с пандемией. А вот коронавирус в общину завезли именно те люди, которые приехали рассказывать о необходимости масочного режима. Как говорится, заставь чиновника план выполнять, так он лоб расшибет и себе, и другим. Вот здесь, кстати, уместно задать вопрос, то ли эти чиновники были без масок, то ли маски от коронавируса не спасают. Подъем на вершину к храму – отдельное удовольствие, требующее некоторой выносливости, но тропа, по которой нужно подниматься, специально сделана таким серпантином, чтобы по ней могли подняться даже пожилые люди. Сам храм сейчас находится в процессе строительства. Что интересно, здесь любят использовать природные объекты. И в качестве фундамента к этому храму используется огромный камень, который на этом месте и находился. Еще чуть выше храма находится звонница и небесная обитель. Туда я подниматься не стал, отправил туда квадрокоптер для съемок, но если вы будете в гостях, можете совершить этот подвиг и подняться на самый верх. Сложно сразу было выразить все свои впечатления от увиденного, поэтому после поездки в обители рассвета я два дня переваривал все увиденное. Виссарионовская община является уникальнейшим примером действующего эко-поселения. И этот пример, по моему личному убеждению, неплохо было бы скопировать и в других регионах государства российского. Тем более, что желающих навалом. Несмотря на некоторую закрытость общины, обучение Виссариона и о его поселении знают даже за рубежом. Здесь есть все, что нужно для счастливой и размеренной жизни. Многие задаются вопросом, как виссарионовцам все это удалось? Это какого олигарха надо было ограбить, чтобы так круто жить в городе солнца и в окрестных деревнях? Не может быть, чтобы все это было результатом собственного труда. Давайте разбираться, откуда в сибирской глуши взялись такие богатства. Один известный в мужских кругах блогер говорил все время, что нужно уходить в творчество и бросать нелюбимую работу. Сейчас я вам покажу, как это удалось виссарионовцам. делаем фактуру для стеблей, потому что когда он просто сладкий, ну в проволока. Это крышка из пила кедрового. Это смола прям, да? Нет, нет, как я смолой не пользуюсь, это, это? агат. Это камень? Да, это камень. А как вы его туда заслужили? Творческий процесс – это процесс постоянного такого обучения. Были, конечно, в городе мечты иметь свою мастерскую. Да? Там приходилось снимать квартиры а, все время, чтобы работать. Здесь у меня и мастерская, и свежий воздух, и, так сказать, и а, за окном пейзажи потрясающие, которые я переношу на свои картины. А это что? Это под стеклянную столешницу? Там подсветка такая небольшая. Это сделано из комля, да? Там? Да, это, это большая дуплянка, она вот в хвати была 680. Вот это шикарная работа. Но ну, это заготовки, они еще финишировались, вот да? ну, это дуплянки берутся здесь особенно что мы вот это не выгрызаем целиком полностью. То есть вот здесь э, уже сгнила, да, вот в этом месте? Ну, да, сердцевина там она где как, местами там потолще потоньше, но в целом она уже туплявая. Это прям уникальная идея делать такие штуки. Да, это парные Два светильника, а не пары двунок. Уже... Технология. Нужно глину оцентровать вначале. Чтобы дальше работать. Просто подостой под, все, подыше идем, но ну, еще поддается. Если так крутить, он, естественно, формирует какой-то изгиб, который также придает живость, ну, можно даже сохранять. Процесс он был, вот центровал, вошел, раздвинул, поднял, сделал форму. Есть, ждет, вот это вот отславится, такалина, горевший слой железа. Вот так вот. вот горшочек получился как-то. Да? Теперь мы делаем. Теперь мы снимаем. Снимаем. Тоже готовый элемент розы. веточки, листики уже приваренные. Обжигаю я частично. У меня две печи есть. Одна вот муфельная. Электрическая, называемая. Да? Вот, э, в которой, в принципе, э, весь обжиг он программируется. Вот. На приборе можно сказать в нем э, мастер почти не участвует гораздо да. более интересный это дровяной обжиг потому что там приходится э, сидеть ну, около суток почти вот, возле этого огня об да. да. да. а уникальности опять же э, учителя что э, я-то прошел школу, так сказать, отчасти академическую, так сказать, рисунок, там живопись. А он-то ведь нигде не учился. И он с легкостью значит, брал пастель и делал совершенно потрясающие портреты. Видишь, в глазах этих людей просто счастье от того, что они живут и занимаются тем делом, которым им. Хочется. Сколько вообще вот в Петропавловке различных ремесел? Я понимаю, что мы за два дня мы не смогли осмотреть всех, вот так вот приблизительно перечислить, кто чем занимается. Ну, здесь, скажем так, много художников. Угу. И не один человек, их тут несколько. Есть даже тоже достаточно известные, такие как Онищенко, как Мохов, Игорь Миронов, Бисер. Три рубческие площадки, сейчас активные, действующие. черкес, Сусветниково, позже А4, Белого. По ремеслам здесь несколько гончаров. Я вас познакомил пока только с одним, успел. Есть изготовление музыкальных инструментов. Резчики по дереву. Есть тут вот такой дядька Олежка Крохлев, дедушка уже пожилой, краснодеревщик. Mm -hmm. Замечательный резчик, вот в храме, вот где ним были там резьба, по дереву выполнена вот этим человеком. Есть скульпторы разные. На горе вот живет такой Саша Лунин. Он в Петербурге, в Юсуповском дворце, делал экспозицию последний ужин Распутина. Mm -hmm. Это именитая экспозиция, перед которой. Когда приехали представители музея Мадам Тюссо из Франции, Они потрясающую на себя шляпу. Есть здесь сапожники, которые сами шьют сапоги какие-то, даже из войлок, еще какую-то обувь. Есть мастера, которые, девчонки, мастерицы, которые расписывают матрешки, досочки раздел, разделочные весьма, красиво, качественно. Есть здесь швейные, мастерские ткачества. Здесь есть балетная школа для девочек. Здесь даже одна девочка с нашей деревни сейчас профессионально работает в театре Красноярска, в театре балета. Здесь есть художественная гимнастика, есть цирковое искусство. Ребята там учатся и как фокусы показывать, там, так и различные трюки. Все вот это вот разнообразие, это, конечно, огромная благодарность моему отцу, что он просто дал такой вот интересный людям добрый совет, который им ну, лег на сердце, да, что человек развивается ну, полноценно. Духовное развитие происходит, когда человек занимается творчеством, когда человек что-то делает руками, когда человек занимается любимым делом. А как найти любимое дело? Пробуя себя в разных каких-то ремеслах направлениях. И люди, которые даже не знали, с какой стороны браться за молоток, приехав сюда, да, стали себя пробовать в разных направлениях, пока не нашли себя. Вот так полноценное духовное развитие человека без творческого процесса невозможно. Многих, наверное, интересует вопрос, а как, ну как всему этому научиться, где взять деньги на обучение? Что интересно, Виссарион дал очень простые ответы на эти популярные вопросы. Роман рассказал, что кузнечному делу обучился абсолютно бесплатно, ну а как это можно так вот... К мастеру прийти и сказать, мастер, обучи меня бесплатно. Или все-таки мы ему что-то должны. Например, такой интересный подход, что ученик может прийти к мастеру и выразить желание обучаться тому или иному мастерству, которым этот мастер владеет. Да? И, допустим, он готов ну, бесплатно работать, а мастер тратит на него свое время, ресурсы и бесплатно его обучает. Вот я, допустим, прихожу в кузницу, выражаю желание научиться работать и начинаю где-то помогать мастеру в его делах. То есть, слесарию что-то, уголь для него там накалывал. Где, допустим, мастер мне ничего не платит за работу, он меня бесплатно учит, что для меня является именно большой ценностью. А можно еще, так же, как предложил мой отец, можно, допустим, еще... Мастер может также предложить ученику договориться на таких условиях, что ученик ему, мастеру еще помогает по хозяйству, а мастер, ну, тогда где-то помогает уже, ну, кормит ученика. Достаточно очень можно по-разному договориться гибко. При этом открывается возможность, что даже не имея каких-то денег на обучение, можно найти различные удобные способы, в которых можно... Ну, выучиться любимому делу. Когда человек делает то, что ему нравится, его продукции хочется пользоваться людям, которые чувствуют, что он вложил туда душу. Да. Что в его изделиях есть что-то особенное. Конечно, изделия такие начинают какой-то особый спрос приобретать. Когда я уезжал от виссарионовцев, меня терзали еще более глубокие раздумья, чем по дороге к ним. Эти люди показали всей России пример, как надо жить, чтобы быть счастливым и богатым, как нужно развиваться и совершенствоваться. Всего-то нужно было победить в людях излишний эгоизм и указать направление. Показать на личном примере, что деньги не главное, а главное это цель. Когда-нибудь я сюда вернусь и воскликну «Привет, веселые сектанты!» они по-доброму рассмеются и угостят чаем с печеньками. Поразителен тот факт, что с арестом духовного лидера община не развалилась. Скорее наоборот. Все еще раз убедились в том, что каждый ответственен за себя и за всех. И в отсутствии руководителя мера ответственности намного возрастает. Удивляет только арест Виссариона. За все 30 лет существования у общины никогда не было никаких конфликтов с властью. Кто же тогда кошмарит всех этих счастливых людей? На эти вопросы попытался дать ответ канал БАЗА. Ссылку на его фильм я оставлю в описании. У меня же после поездки осталось много неизданного материала, который не вошел в этот фильм. Пишите в комментариях, кто из героев вам больше всего понравился и с кем бы вы хотели увидеть подробное интервью. А еще лучше приезжайте к виссарионовцам в гости и сможете увидеть все своими глазами.